Следующий пункт ⁇ постоянный ученик. Много учится, но мало внедряет. Вот это очень для многих людей, которые все ходят, ходят, ходят. Я к вам уже три года хожу, мне так нравится. Какие изменения у тебя в жизни произошли? Ой, никаких. Ну или там пальчик себе вылечила и все. Больше ничего в жизни не поменялось. И не поменяется, потому что ты ничего не внедряешь. Потому что ты не делаешь системно серьезных практик, которые нужно делать каждый день. Каждый день, ну сейчас половина людей уйдет, я знаю. Надо каждый день с собой заниматься, потому что если ты не будешь с каждый день с собой заниматься, ты протухнешь, как многие мы с вами протухли давно внутри себя, да. Зубы чистим, волосики моем, спинку себе там трем, маникюрчик делаем, мы такие классные. А мозги вы свои когда чистили последний раз напишите мне в чате как часто вы чистите свои мозги моете промываете их с мылом напишите в чате как часто вы этим занимаетесь и вот те люди которые ой, они все время чему-то учусь учусь учусь а что делаешь они делают ничего и все проблема тогда проблема если ты цветы не поливаешь каждый день или через день они протукнут протухнуто а как это называется засохнут умрут Вот то же самое Ваша ваш разум ваше подсознание ваши программы умирают потому что вы их не поливаете не чистите. все учитесь и учитесь да я тоже учусь я постоянно учусь я постоянно прохожу два-три курса каких-то я все время исследую мир я все время смотрю что мне могут предложить нового что я еще не знаю очень редко такое бывает но это все ерунда, все, что я не знаю, что я знаю. Важно, что я делаю и что я могу сделать со своим наставником, что меня изменит, что сделает меня лучше и мою жизнь лучше. Если этот наставник не может мне дать то, что меня поменяет, не может мне дать так, чтобы я это мог сделать, то я от него сразу ухожу, потому что нет толку. Нет толку, нафиг мне нужен такой наставник. Тем, у тех наставниках у которых я получаю толк, я иду во вторую программу, в третью программу, в четвертую программу, у меня есть наставники, у которых я занимаюсь уже несколько лет. Ну и есть люди, которых я исследую, да, ищу, учусь. Дальше пошли. Постоянные внутренние метания от темы к теме, от бизнеса к бизнесу. Она то картины рисует, то ногти рисует, то еще что-то там рисует, а ты не можешь сесть. И заняться одним делом, стать в нем профессионалом, построить его так, чтобы оно приносило деньги, а потом заняться еще одним делом. Так разве нельзя? Можно. То одно, то второе. Сегодня он путешественник, завтра он парашютист, послезавтра он там еще что-то делает. А почему ты все время убегаешь, избегаешь? Потому что надо идти в глубину, нужно становиться профессионалом, нужно привлекать людей, диверсифицировать свой бизнес и так далее. Но. А ему это как бы сложновато, он хочет вот на таком уровне жить и работать. И вот он скачет туда-сюда, туда-сюда и нигде не достигает каких-то высот. Я считаю, что это не совсем верный подход.